Если возникает негативное состояние, грубое излучение частотное, опять же, неважно, это извне воздействие либо это внутренняя неудовлетворенность жизни, и вот у вас появился этот гнев, это чувство, неприятное чувство, нужно встать и выйти из этого места, просто встать и выйти. Некоторые спонтанно хотят прогуляться по улице, пройтись. Это правильно, это немножко отвлекает ум. Это я говорю э, тем, кто вообще не понимает, что в них огромные силы. И что то, что происходит, это просто тот момент, когда человек ведется на эти проблемы. А в реальности у нас огромные силы. Что первое надо сделать? Растянуть уголки рта в улыбку, прямо руками. Если даже совсем не хочется, и губы сжаты, и всех ненавидишь. Просто растянуть, потому что мимические мышцы, они тесно связаны с мозгом, у кого он есть, конечно. И, соответственно, когда вы растягиваете угол рта, ваш мозг и сознание решают, что все в порядке. Затем встать и выйти из этого места. Почему встать и выйти? Потому что вполне вероятно, что есть элементарии, которые посылают вам огромное количество благостных мыслей, отрицательных мыслей. Вы встаете и уходите. У них там время отличается, и вы смещаете в пространстве свое присутствие, у них начинается паника. Только самостроились, фокус поймали, и тут вы вдруг встаете и уходите. Вы встаете, идете на кухню, берете стакан воды и выпиваете его. Вода очень хорошо снимает гнев. Желательно, если вы на этот стакан с водой начитаете какую-нибудь великую мантру. Либо просто скажете, это эликсир спокойствия. Выпиваете его и все. Еще лучше, если вы после этого пойдете на улицу и посмотрите на солнце. А можно посмотреть в зеркало и хорошенечко рассмеяться. Все, что вы там увидите, это вы. Это очень простые методы. Да, сейчас есть в современном мире куча огромное количество разных способов. Люди накидывают мантры, наушники включают, музыку, занимаются чем-то, кто-то приседает, кто-то отжимается, кто-то просто орет, выбрасывает из себя. Любой способ, какой вам ближе, вы можете применить, но никогда не оставайтесь в этом, потому что это может вас затянуть в болото невежества. И фактически вы просто, имея гигантский потенциал, Переключаете свое внимание из-за привязанности. К этому состоянию также привязанность возникает. Из-за привязанности к результату, который не произошел, у вас возникает неприятное ощущение. И все остальное. Ум тут же транслирует негатив. Все это усиливается, как снежный ком. Чтобы до этого не довести, нужно просто сделать то, о чем я говорю. Элементарно. Если у вас нет сил и вам хочется прямо вот лечь, упасть, Тогда успеете выпить стакан воды лягте горизонтально в шавасану, полежите немножко, можно заснуть. Тогда это перезарядит ваши духовные батареи, и вы встанете, у вас будет другое осмысление. И есть такое понятие, как утро вечером мудренее. Вечером всегда инфернальные силы активнее. К вечеру у человека теряется осознанность, бдительность, потому что он устает. И тогда продолговатый мозг, который отвечает за очень большое количество процессов а в том числе в целом и осознанность, потому что транслируется энергия через эту духовную, скажем, составляющую, осознанность теряется, поэтому все серьезные вопросы решались всегда во время присутствия солнца, сурья-девы или ярила, потому что днем осознанность лучше, человек отдохнул, выспался, перезарядил себя, душа за ночь. Побыла в Духе, получила понимание в большей степени, подзарядилась, возвращается в тело, в место, где она привязана. Привязанность Души существует, к сожалению. Это зависит от уровня сознания. Соответственно, в этом состоянии легче принимать серьезные решения. Это я все говорю к тому, что у людей возникает гнев из-за мощной привязанности, из-за отсутствия должного количества духовной силы. Слон муравья не боится, он спокоен. Почему? Потому что он слон, он сильный, он большой и он вегетарианец.